Итак, всем привет, ребят! Вчера у нас закрылась очередная неделя, началась новая. Давайте взглянем, что у нас происходит по крипторынку. Биткоин находится в районе 25 тысяч, и как раз на этих отметках невооруженным глазом видны фиксации или крупные продажи. Там крупным капиталом, игроком, не знаю кто именно, но есть продажи, да? И самая главная задача сейчас разобраться... 25 тысяч это конечный был рост или нас ждет продолжение роста или отсюда уже будет какая-то развилка, какие-то фиксации, какое-то распределение и рынок нас погрузится обратно либо в коррекцию, либо уйдет вниз. Кому данное видео интересно, давайте разбираться. Итак, вчера у нас по биткоину закрылась очередная. Очень жирная неделя. Вся вот эти коррекции и две недели, которые у нас были, выкупили за одну неделю и закрылась выше 24 200. Это очень хороший, в принципе, сильный признак. И новая неделя, понедельник, как вы видите, у нас уже, по крайней мере, на сегодняшний момент ассоциируется с ростом. Если мы включим младшие тамфреймы, на 15-минутный график перейдем, то мы видим, что на 25 тысяч биткоин начинает очень сильно продавать. Первая продажа нас откинула аж на 2000 вниз, на 7%. Потом вторая продажа нас откинула, сколько здесь, на 1000 долларов. Вот, подошли мы третий раз к уровню и нас откинуло уже больше, чем на 1000 долларов еще раз. И мы подбираемся обратно к этому уровню и идем уже четвертый раз на 25 к. С хороших новостей то, что все мы знаем, чем больше подходов к этому уровню и если у нас продажи и отбой от этого уровня будет с каждым разом ослабевать, ну приблизительно, да, там если этот раз вот так откинет, мы опять к нему идем, этот раз вот так откинет и вот здесь, если вы увидите, что мы начнем уже его вот так поджимать, то, скорее всего, у нас будет пробой 25 тысяч. И мы пойдем уже выше. Ну, как раз вот для начала вот эту синюю линию. И где-то на 1026-1027 будет, скорее всего, следующая остановка. Это все вложится в вот эту схему, да, которую я чертил. Как я вижу биткоин, когда мы были на уровне 16 тысяч, где я рекомендовал всем перестроиться и торговать только от ланга. Как раз будет вот эта реализация, и потом, в принципе, я жду закономерную вот такую где-то коррекцию. Но мы можем это и не реализовать в том случае, если мы здесь будем находиться очень долго. Но очень долго имеется в виду где-то неделю, там две недели. Если у нас здесь будет мусолить под уровнем 25К, или сложными выбросами, да, и уходом опять под уровень, то, скорее всего... Это может означать, что здесь будет распределение крупным капиталом, и он здесь избавляется от позиций. И мы можем рассчитывать на более глубокую коррекцию. На какую именно, ну даже если сеточку натянем там, если от 25 тысяч, то как раз вот уровень вот этот, что мы не протестили, который я ждал по 0,5 FIBA, это зона 2500 и чуть ниже. Ну и, конечно же, можем спуститься вплоть до уровня 18 тысяч 18500 где мы все время и, в принципе, накапливались уже долгое, продолжительное время. Поэтому я не исключаю поход на данную коррекцию из текущего уровня. И даже если мы пройдем выше 25 тысяч, все равно, в принципе, коррекцию я такую ожидаю. Вряд ли у нас будет параболический рост сразу где-то туда на 60 тысяч, 70. 000. Нет, максимум, куда мы можем пройти, пройтись, это, как бы сказать, такие... Наполеоновские планы, я, конечно, в них сомневаюсь, это если мы сходим на коррекцию от роста по 0,5 ФИБО в район там, 40 тысяч, да? ну нам бы хотя бы добраться 30-33 вот здесь, вот эту ликвидность прощупать, потрогать, 30-33 я более чем уверен, в 2023 году мы увидим. Я с Нового года еще говорил, что именно январь я жду, февраль и, возможно, март именно бычьим рынком, рынком роста. Вот как раз вот это все улаживается, вот эти три месяца. Поэтому вот здесь ситуация такая, что все зависит по времени. Если на этой неделе пробиваем 25, да, мы идем выше 27, 26, 28, возможно и туда где-то на 30. Если мы неделю вторую здесь флетим, да, для меня это признак того, что здесь распределение, и мы будем уходить на более длительную коррекцию, разгрузить индикаторы, накопить больше сил, и потом уже можно возвращаться наверх. Ну а если вы, ребят, переживаете, что коррекция начнется прямо сейчас или если действительно начнется, то не стоит переживать, потому что вы можете протестировать вместе со мной, как я сейчас тестирую. Если вы слышали, что такое арбитраж, как на нем зарабатывать, есть такой индекс-бот. Ссылку под видео я оставлю в описании, обязательно воспользуйтесь ней, перейдите. Здесь есть подписка абсолютно бесплатная на 14 дней. И вы за счет алгоритмов можете использовать данный бот, выбрать для себя сигналы, которые он предоставляет от 0,5% прибыли, 1,5% прибыли и 3% прибыли. Он делает спред, он делает разницу на курсе на различных биржах. Этот бот очень быстро находит арбитражную ситуацию с процентом прибыли, который вы выставляете, и сразу дублирует вам телеграм-канал. И выглядит это вот так, приходит вам сообщение, и вы... Просто берете, выбираете, что вам больше нравится. Например, вот смотрите, замечательная ситуация была. 3% разницы курса было на бирже Poloniex. То есть вы покупаете монету Aptos и продаете, перенаправляете ее. Сразу переводите на биржу Huobi и продаете по 14.34. Также вот жирная ситуация совсем недавно, пока я записываю видео. Монета CRV. Мы покупаем ее на бирже Bittrex, отправляем на биржу Bybit. И профит составляет 4% на разнице курса. Поэтому, ребят, когда затишье на рынке или идет какие-то глубокие коррекции, пожалуйста, берите, пользуйтесь и используйте все виды заработка. Тем более, это не сложно и все алгоритм делает за вас. Он проанализировал ваши действия. Это купить, перенаправить на другую биржу и продать себе профит. Еще раз повторюсь, ссылочка под видео в описании. Подписывайтесь на бота и пользуйтесь. Ну, а мы продолжаем. Индекс S&P, в принципе, сейчас показывает такую нейтральную силу, да. В принципе, он на такой, не очень глубокой, но на коррекции, можно сказать, боковике. Поэтому плохого, в принципе, ничего сейчас не происходит по нему. Ну и остается с плохого. Это только food, Это SEC, как всегда. Это то, что крипту запрещаем. Все альткоины это ценные бумаги. Ну и бла-бла-бла. То есть в этом направлении ничего не меняется пока. Но, как видим, крипта пока жива, крипта здесь, крипта растет. И самое главное, что вам нужно сделать сейчас и понять, это то, что если вы, ну там, я не знаю, следили за мной или нет, от 16 тысяч лонгуете, то, конечно же, у вас в любом случае есть профит и по биткоину, и по альткоинам. Я лично по 25 тысяч спекулятивную позицию по биткоину продал всю. Далее где-то перелаживаю вальткоины, альткоины, которые еще не стреляли или выглядят хорошо для дальнейшего роста. Вот туда я там перелажи. Но по дороге, естественно, прибыль фиксируй, потому что если у нас будет резкая коррекция или падение, то чтобы вам не было так обидно и больно, что вы не зафиксировали профит. Поэтому не жадничайте, если у вас есть хорошие плюсы. А некоторые монеты давали от 2 и до 3 иксов. Если у вас они были, то обязательно фиксируйте или оставля... забирайте все тело, оставляйте монеты уже, пусть бесплатные просто будут. В любом случае защищайте свой профит, иначе вам трейдинг или вообще вот то, что вы делаете на рынке, не принесет никакого удовольствия. Если взглянем на месяц, то также мы видим месяц закрыт. 1 январь очень жирно и второй месяц февраль у нас тоже идет в принципе. Пока что бычьим. Сегодня у нас 20 февраля. Пока что выглядит все очень даже неплохо. Единственное, что меня напрягает, наверное, как и многих, это доминация биткоина. Не очень сильно она радует, в том смысле, что мы находимся в середине канала, как раз отсюда я ждал ну, хорошую, так сказать, не коррекции, а просто середины канала уход вниз. Тогда, вот, мини такой альт-сезон, он бы был даже не мини, а реально мощный альт сезон, бы нас ждал. Но сейчас биткоин держится все-таки в середине канала на уровне 44 доминация. И это не дает, конечно же, разогнаться альткоинам. И самый худший вариант, который нас может ждать, вот он тоже поджимает вот эту средину. Если он пробьет и, не дай бог, пойдет на 47, на 48, до верха там, возможно, на 49% по доминации, то, конечно же, альткоинам будет очень плохо в моменте. В моменте будет очень плохо и будет такая ситуация, что опять же -таки, биткоин, например, если захотят протянуть на 3033, может такое быть, что как раз за счет альткоина он туда его и отправит. И потом там же может быть отстановка, и отсюда, когда уже биткоин начнет доминация падать, там уже альты могут подстрелять. Но в моменте видим, альткоины идут туго. Ну посмотрите сами, да, биткоин 2,66% прибавляет и все альткоины либо на уровне, либо даже меньше. За исключением, там некоторые монеты чуть дают больше профит. То сравните биткоина капитализацию и каких-то шиткоинов. Да? То есть мы привыкли биткоин 2-3%, процента, альткоины минимум 10-15%. Сейчас же этого не видно. И все это за того, ребят, что доминация. То есть вы должны это понимать, это дело временное. Прям сейчас вы видите, мы тоже подбираемся к уровню 25, немножко отскакиваем, но все-таки, все-таки быки пытается штурмовать данный уровень. И если этих подходов, как я уже сказал, будет намного больше и продажи будут ослабевать, то, скорее всего, мы этот уровень про прошьем, да. И если вы спросите меня, большее за падение или за продолжение роста, то я, скорее всего, процентов на 70 рассчитываю на продолжение роста. А процентов 30 закладываю, что мы можем отсюда пойти уже на более глубокую коррекцию. Но ну, имейте в виду, я человек я могу ошибаться и все то что я залаживаю я залажу свои риски и естественно по дороге уже фиксировал профит и выставляю какие-то стопы определенные по тем или иным монетам что если мы пойдем на коррекцию то я просто выйду в кэш по спекулятивным позициям по инвест портфелю конечно же то что рассчитано на год-два принципе дергаться на этих уровнях смысла я не вижу ну а ваши, друзья, мысли по рынку обязательно пишите в комментариях, как вы считаете, пойдем ли мы выше до да, 25 тысяч, пробьем этот уровень или это будет у нас уже распределение, финалочка, замануха для быков, заманят всех и опустят рынок вниз. Обязательно пишите, будет мне интересно почитать. Ну и нажимайте на YouTube канал, подписывайтесь обязательно, потому что очень много смотрят видео именно без подписки. Также можете сжать колокольчик, чтобы вам приходило уведомление и вы не пропускали следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Как всегда, желаю всем удачи, всем профита. Всем пока.